Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Близнецы на июнь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Прежде всего хочу поздравить июнских Близнецов с вашими днями рождения, и хочу пожелать вам, чтобы... Этот год обязательно позволил войти в вашу жизнь новым благоприятным тенденциям. Венера, планета любви, красоты, удовольствий, финансов, находится в ретроградном движении в вашем знаке по 25 число. И это может давать очень важные размышления, события, связанные с темой взаимоотношений, с темой финансов, работы, заработка. Скорее всего, эти темы выйдут для вас на первый план. То есть это то, что будет вас волновать больше, чем все остальные темы. Скорее всего, ретроградная Венера будет ставить перед вами задачи решить важные вопросы, связанные с отношениями, улучшить ваши отношения, а также решить важные финансовые вопросы, которые накопились. Иногда ретроградная планета может давать Эффект замедления, когда все идет не так быстро, как вам хотелось бы. И это все происходит для того, чтобы вы обратили внимание на самые важные вещи и не распылялись на множество, скажем, второстепенных вещей. Целый месяц ваш управитель Меркурий будет находиться в знаке РАК в вашем секторе финансов. И хочу обратить ваше внимание на то, что с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградный. И это тоже внесет свои коррективы в ваш жизненный темп. Ретроградный Меркурий будет давать... Такой момент, что вы будете больше внимания обращать на темы заработка. Возможно, остро станет вопрос покупки или продажи чего-то. Могут меняться финансовые приоритеты и, в принципе, финансовые планы. Все может идти в этот период не по плану. Так что, как видите, июнь и июль, особенно первая половина июля, это период, когда Нужно улавливать в свой жизненный темп. Старайтесь не спешить, иначе все равно обстоятельства могут вас отбрасывать назад. Поэтому старайтесь именно уловить свой темп и уделяйте большое внимание теме финансов. С 1 по 3 число Солнце будет соединение с Ретроградной Венерой в вашем знаке. И это очень важное событие. В целом, соединение Солнца с ретроградной планетой всегда показывает, какой важный урок нам стоит запомнить. И этот урок связан с целым периодом ретроградной Венеры. Так что обращайте внимание на то, какие события происходят с вами в начале этого месяца, для того, чтобы сделать для себя правильные выводы. 5 числа будет лунное затмение в знаке стрелец в вашем секторе партнерских взаимоотношений. Этот сектор, в принципе, отвечает за взаимоотношения в широком смысле слова. То есть это касается не только брака, но и близкой дружбы, работы с клиентами. Так что это затмение тоже внесет свои коррективы в тему взаимоотношений. И оно заставит вас обратить внимание на какие-то нюансы во взаимоотношениях. Обычно лунное затмение может даже давать желание перервать с кем-то общение, если, например, вы не видите для себя смысла общаться с этим человеком, если вы больше видите какие-то отрицательные моменты, чем положительные для себя в этом общении. К тому же лунное затмение может дать вам возможность увидеть результаты вашей работы, особенно если работа связана с другими людьми. Это период, когда вы воочию увидите, насколько вам удалось увеличить клиентскую базу или насколько вам удалось популяризировать свой продукт. День затмения Меркурий будет в благоприятном аспекте к Урану, так что это день неожиданности в вашей жизни на самом деле. И этот аспект повторится еще 30 июня, так что и события в эти дни тоже могут быть похожими и взаимосвязанными. С 6 по 11 число будут напряженные аспекты ваш 10 дом карьеры и статуса. Скорее всего, в этот период вы можете столкнуться с такой задачей решать какие-то очень важные вопросы. Это может быть связано с вашей работой, карьерой или даже со взаимоотношениями в семье. В любом случае, по Десятому Дому обычно идут очень важные события и важные решения. Поэтому данные аспекты заставят вас мобилизировать свои усилия. И, возможно, вы даже почувствуете, что упустили какой-то момент, что нужно было бы раньше этот вопрос решить, раньше среагировать, но в любом случае у вас будет возможность в указанный период времени исправить какой-то недочет. В середине месяца Марс будет в соединении с Нептуном, и точный аспект будет 13 числа. В целом, Марс в течение всего месяца находится в вашем десятом доме карьеры, жизненных целей, так что вы... Работаете на будущее в этом месяце, вы работаете на перспективу. И может быть такое желание не разбрасываться на какие-то второстепенные вещи, желание сфокусироваться на главном. Но за счет того, что Марс находится под сильным влиянием Нептуна, вы то и дело можете отвлекаться. Также этот аспект может давать… Такой момент, что вам сложно спрогнозировать, сколько времени вам нужно потратить на ту или иную задачу. Или вам сложно спланировать что-то. Старайтесь все таки синхронизировать свои действия со своими желаниями в этом месяце. И это позволит вам быть по максимуму эффективным человеком. С 18 по 20 число Марс будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. Это может дать вам возможность удачно решить финансовый вопрос. Это может касаться крупной покупки или продажи. Это в целом благоприятный день для того, чтобы решать вот именно серьезные и очень важные вопросы. Также это день, когда вы можете решиться на какой-то важный шаг, который будет требовать смелости. И это период, когда инициатива должна исходить от вас. И это период, когда лучше быть активным, заниматься важными делами, но не бездействовать и не быть наблюдателем. 20 числа Солнце переходит в знак Рак, и уже 21 числа будет солнечное затмение в этом знаке, в самом начале знака, в первом градусе. На самом деле уже больше чем полтора года были затмения в знаке рак, в вашем секторе финансов и жизненных ценностей. И поэтому данное затмение только продолжить ту тенденцию, которая началась очень давно. Это акцент на тему заработка. Это затмение дает вам сильное желание иметь собственные деньги, зарабатывать. Поэтому, если в период карантина вы прочувствовали определенный застой и вам было сложно решать какие-то финансовые вопросы, то это затмение только усилит ваше желание наверстать упущенное. Помимо этого, данное затмение дает вам фокус внимания на определенных покупках или продажах, то есть это движение средств и обычно вот желание заработать может быть связано как раз таки с желанием что-то приобрести. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем секторе карьеры и жизненных целей. И этот разворот может дать вам четкое интуитивное понимание того, в каком направлении вам стоит дальше двигаться. На самом деле Нептун это не та планета, которая дает всегда определенность и четкие рамки. Скорее, абсолютно наоборот. Поэтому для того, чтобы сформировалось видение, вам нужно доверять своей интуиции, даже своим снам. Если вы будете пытаться... Следовать логике, просчету, вам будет очень сложно спланировать свое время до конца этого года. Но если вы будете опираться на свои желания, если вы будете доверять своей интуиции, то сможете быть намного эффективнее. Напоминаю, что 25 числа Венера разворачивается в прямое движение в вашем знаке, и это определенно даст облегчение по тематике взаимоотношений а также по финансовой тематике. К тому же сам по себе разворот Венеры вблизи этой даты должен принести в вашу жизнь какое-то приятное событие. Это может быть подарок, это может быть какой-то сюрприз. То, во что вы раньше вкладывали свои силы, принесет свой неожиданно приятный результат. 28 числа Марс переходит в Овен, в ваш сектор, который отвечает за друзей, группы, коллективы. Это 11 сектор. И Марс будет находиться в этом участке гороскопа очень долго, до конца 2020 года. И даже еще часть 2021 года. Это связано с тем, что осенью Марс будет ретроградным. Поэтому можно сказать, что в конце июня мы с вами входим в очень длительные тенденции, и в вашей жизни может начаться этап очень важный, может появиться какая-то тема, которой вы будете уделять много внимания. И эта тема, скорее всего, будет связана с вашим взаимодействием с окружающими людьми. Это может быть желание быть более активным человеком, иметь друзей, иметь единомышленников, с кем вы можете встречаться, обсуждать какие-то важные вопросы. В любом случае 11-й сектор отвечает за социальные проявления, за жизнь внутри коллектива, жизнь, которая связана с другими людьми. Поэтому Марс может давать вам такой эффект, что есть желание расширять свою среду, увеличивать количество людей, с которыми вы взаимодействуете. 30 числа Юпитер соединится с Плутоном. Это две медленные планеты, они всего три раза будут соединяться в 2020 году. Первый раз эти планеты соединились в начале апреля, второй раз в конце июня, и третий раз это произойдет 12 ноября. И каждое из этих соединений может иметь определенное отношение к теме финансов. Оно может давать вам желание проявить себя в бизнесе или хорошо заработать. Это какая-то бизнес-идея, из которой вы пытаетесь извлечь для себя финансовую пользу. В любом случае, это соединение повлияет на ваши ценности, оно даст вам возможность изменить свое отношение к каким-то темам. Это аспект внутренних преобразований, в том числе аспект, когда вы становитесь смелее, самостоятельнее и